Что скажешь? Пока ничего не могу. Ну, так, Скажи свое мнение, мне интересно. А ты посмотри. А, Что-то ага. с прокладки 51 релевый кофельный вентилятор. сейчас будет. Все, А, вот одна ошибка висит. вы в него нормально денег бухали да я да я в него купил. я смотрю диски крашены чтобы выхлоп ставили да у меня три разных даже поехали даже три я просто заметил за два автомобиля читал про два или мы с вами обсуждали нет у меня есть нет видишь? нет нет нет нет нет нет мы Да-да-да, я понял. Просто на всякий случай. утра мне забрали. Угу. Это было падение. Легко, Ну первый хозяин. Угу. Здесь вот остались чуть-чуть царапки. -чуть угу. вот, хотя нет. Пластик... Я не там, эту падал. Пластик не оригинал, да? Оригинал сто 100% вообще из... Из просто там Может, ни... Снимать, ни мякушки нету, ничего. есть. есть, да. Есть, есть, да. От снятия... С есть. одной стороны здесь есть, да? Здесь. А, здесь здесь. Есть. а здесь есть, да? Вот эту штуку просто недавно снимали. Не знаю, может он ее оторвал приходу. Он, он это кто? Механик. Механик. А. Это типа, чтобы не отскочило? Ну да. Страховка. Ну да. Вот у меня там пару механиков есть, которые делают. Угу. И вот которые ездят на трейлере, это стандартная тема угончиков, чтобы не потерял. Ну подвязывать я понял. Хвостик это они делали, да? Хвост делал я, но лазерный резкий. Но у меня здесь что-то было слабое, крепое, она а -а отломалась. И когда она отломалась, я уже а -а -а. не стал снимать, просто заварил Я всё. понял, ее не подкрашивали, да? Не, не. Интересно. Здесь как бы было, пришлось допилить немножко. но ну, я, короче, допиливал ее на месте. А -а -а. Что там интересного, Глеб? -то... Сыцая. не вижу, откуда. А, да. А что это у нас? Да, Что там? Вроде на да? сладкий. Ну вы смотреть глубоко. Да, что А что будете брать себе? Я уже Харлей. Yeah. Немножко другая тематика. Да, но я не хотел. Я полностью устраивал все в этом мотоцикле, но у меня все друзья пересели на Харлеевцу перед клуб, и Я остался вообще за бортом. И я просто вынужден. А какой клуб? Ну... Большой? Харлеевский. А, Харлиевский, смысле. Я думал, мото в смысле Не, ну он не Я понял, понял. А, клуб по интересам, один. который. Один из холодских клубов. Угу. Ну и как на храле теперь? Каково? Да я на ездил. Нет, я имею в виду вот пересед, так отвеску. Да, Давай чуть вперед прокатим. Ага, хорош. Все, Везда Давай еще чуть-чуть. чуть вперед. Давай. Есть, быстро, есть. Угу, хорошо. Чего-то я не понял, где у него. Почему? Почему с другой стороны? Где отметка? Что, где? Отметка где? Вот она. А, дай это назад. Это да, дай назад. Я вот Хорош. Видно? Да. 18. 18 неделя, 16 год. Пугина уже тоже начинает доходить Уже кривизна появляется. А? течет. течет, не а, С прокладки выходит. Да, наверное. Не прокладки, да? Мне кажется, что да. Сейчас. Я просто в магазин убежал. Слышу голоса. Я сходил посмотреть. где там прокладка? Мне тоже для развития любой антиприз. Течет. Не, я думаю, что надо проверять там, соединение, которые под баком и так далее, потому что мне меняли недавно генератор. Да, меня генерат. И у меня было очень сильно типа забросом говном радиатор Я его снимал, мой звук туда-сюда, просил, чтобы мне все-все-все там сделали, новый антиприз. Да? Поэтому я думаю, что это последствия последнего последнего завязать, <связать> просто надо смотреть глубже и там. Что-то мне не пойму. Где, блядь? Число. А, нет. Да, А, вот. Пай, вот, нет, число. Резина 16 год. При вас менялась резина, да? Резина моя, да. А -а -а. Пора меня. Ты тут не поспоришь. Шестнадцатый год у него начало. Колодки еще сзади есть. Колодки перед. Да, колодки еще половинка, больше половины есть. Не просто растворились, забили все вот эти дырки, был полностью черный лес. С этими колодками подушатал по, по, диски Какие колодки были? Да хер, Вспомните Просто... А, я вам сейчас скажу ТРВ ТРВ, да, они убивают диски Причем а, мне всегда говорили, что ТРМС и Мистер Мобиль Ну ладно а, Я его поставил, и потом мне друг звонит, говорит, что тебе какой Обычные колодки, какие-то там перформансы uh -huh. Суперрейсинг там везде керамик там, mm -hmm. рейсинг я говорю давай рейсинг что они там да, дорожки, да. все каждый готовы и вот этот супер перформанс рейсинг пиздец, ушатали рейсинг ушатали супер сами и просто намазали свой на диск прямо намазали а эти я просто, ну потом еще блин я тут он на обе стороны падает. Ну вот это, это цель колодки подубили, конечно. Уродские колодки предпоследней. Сколько пробега у него? Сколько у него пробег? Это ошибка номер 18 uh -huh. Я купил обманку, оригинальную Ямаховскую обманку. Мои ebay с газом поставила, она чуть -чуть мне не помогла. Все равно горит 18 ошибок. Э uh -huh. Не сбрасывали ошибку? Знаешь, как yeah. yeah. any... она сбрасывается? Расбрасываешь. Она висит. Ошибок текущих 0. Ошибка в памяти одна. И она потом acha. выскакивает, yeah, да, потом постепенно? Yeah. После, этого самого. после длительной езды в пробке uh -huh. она появляется, когда на низких оборотах обманку то... чего ставили? Запу, сам, самопайка? Сзади? нет, сам, самопайка или чего? вот, вот, смотрите снял мотор экзапа ну, да. и поставил квадратик а мотор экзапа если присоединить uh -huh. он тут я, я понял, да я решил снять этот, квадр квадратик, этот квадратик это откуда? С я сказал, оригинал Лемаха. Прикольно. И мне сказали, что я его сводил на диагностику, мне сказали, покупай новый обман. Она uh -huh. а стоила 6 тысяч. Я даже думал, не оригинал, за 3 сказать. Uh -huh. Ну, чуть -чуть пока руки зашли и. Так из того, что я бля, хотел сделать, это хвост новый пластик. Uh -huh. И вот эту обманку. Тридцатка пробег, да? Ну, на, на моей памяти, да. Вилка что-то подбитая какая-то. Кто? Это вилочка подбитая чуть-чуть. Не, это шланг не царапается. Шланги я обмотал изолентой только в прошлом году. Больше угу. То есть хозяин поставил вот эти армированные шланги, и они терлись не только об вилку, но еще, обвишка крыло. Угу. Вот. Печально, конечно. Я про шланги и про вилочку. Ну типа, что он потёрт. Ну да. Ну типа, немножко, да, вид, вид как бы и испорчен. Ну просто, видимо, шланги неправильно проложили. Ну я их, я, вот этот я делал уже. Сам. Шланги сами меняли, да? Нет, вы же хозяин. Я вот эту. Могу... просто, видимо, неправильно проложил. Да хер вас знает, что. Когда... В общем, они тёрлись до да, определенного момента. Тут ещё на раме следы есть. Угу. Даже где-то тут тоже от этих шлангов. Или на верхней части вилки. 300 в что ли? 30 В. Свеженькая. Нет, ну, его уже пора Нет, насколько проехали на него? Ну, не меньше, не больше пяти. Ну я к тому, что он светленький еще. Ну вот я его загонял на недавно показывал. Поставь что... ровно, пожалуйста. Вот здесь есть сервис. Угу. И мне. У меня не было доливки. Они мне сказали вообще. Ровно стоит. Mm, Нет, ровно. еще на меня, наверное. Mm, вообще не стоит как-то сильно а на меня еще дай? Не, не, он не ровно свет. Раз, раз. Ну, масло минимальное. Да, я его пригнал, он сказал, надо долить. Uh -huh. Мне сказали, нет доливать не надо. Я вот поменял масло, проехал почти 5000, я ничего не доливал. Uh -huh. У меня как бы все там по одностоятельность. Да. От замены до замены, он у меня. Ну точнее, если ты видишь 5000 меняешь, uh -huh. он не жрет вообще. Uh -huh. Если ты проезжаешь от 5 и выше там, до восьми то можно там до 8000 уже пол-литра дать, а. но я думаю, что претензий претензии к маслу, но потом, будет. как вариант, да. Потому что до 5000 вообще, хоть от хоть там, быстро и медленно, у жора сильного, вообще нет у А после 5000, я думаю, что он просто сложно терять, причем, что... Ну, вообще, Motul 300V держится 3000 и все. Сколько? Через три тысячи рекомендуется менять Ну вот, я вот через меняю, после я думаю, что... Он не пожирает, начинает испаряться Да, да, да наверное да ну, как сложно сказать Что же прошлое, но оно Курой Ну я вроде не пытаюсь, что и не, я вижу, что тут денег положено. Цена в рынке. коробку я недавно атоматировал. Перед этим зеленым коробкой. Одну датчейк, там, скилла. Uh -huh. Я отмонтировал на 800 долларов. Uh -huh. То есть я принял не только две звезды и вид uh -huh. а еще принял я вал, uh -huh. все шестверы, которые будут вновь, ну, все вилки, все прокладки, которые должны были. У а меня ли вы или, или механики? Нет, ну гараж-сервисы. А, механики. То есть они... Ну, не доверяю большим модусем, uh -huh. Ну тут селюсь, и болты у вас новые стоят некоторые, да, один или два болта новые стоят, нет? Если или... кажется. Ну просто похож, как будто новенький вообще. Если только оригинал. Тут бы ушный, тут новенький. Не, я думаю, что они одинаковые. Они а. просто местами перепухнут. Я понял. Хотя у нас вот этот Стас, который делает. Uh -huh. Он берет, вырезает картонку, угу. на ней рисует крышку. Нет, да я пал... знаю, да. Я просто. Потому что он как будто вообще как будто новенький. Не-не-не. Я думал, может просто там. болтики заказывали еще. не не, -не. Нет. Я помню. Ну хотя, у меня, наверное, есть коробка с этими штуками. Вот Она угу. не Потом под них есть такие прозрачные эти. Да, да, по кладке, шайбочек, у меня есть полный комплект шайбочек, угу. ну всякие резиночки. А у вас документы вот. далеко от него, в ПТСК? В а. ПТСК и здесь в нет. В ну там, в принципе, нет, я вам тут тоже готовлю, вот, в ПТС, наверное, дома, но я то второй хозяин, без прикола. Мотоцикл был куплен здесь в России в 2003 году. А, дилерский. дилерский, получается, да. да. То есть на нем ездил мой сосед по даче, угу. и 2000. он купил себе один, второй, третий – это директор магазина «Снежная королева». Ага. И у него этот мотоцикл Сейчас. очень много стоял, ну, относительно. Угу. Он купил один, ему подарили второй, и я его тренирую. А. Я его тренировал, он мне говорит… Почём? Мотоцикл забрал? Нет, ты не почему? По а единоборс. А, и... и... Какие единоборства? Единоборство? Да? Какие, да? Нормально. И Это... Это круто. Это круто. Почему медали с собой не носите? Просто не ношу. <laughs> я понял. И он не его отдал. Он хотел его назад, но в последний момент сказал, что он мне не нужно. мотоцикл. То какие-то лампочки стояли, да? Да, это диоды, можно uh -huh. включить, посмотреть. Заказал на Алиэкспрессе, но не за 5 рублей. Нет, я имею в виду, нету ничего. А, я вот эти? Дырки, ды да. Это предыдущий хозяин ставил прикуриватель, uh -huh. и у него была подсветка, она даже частично... А, нет, я ее uh -huh. У него была подсветка по мотчику. Uh -huh. Я ее все удалил и хотел вот эту штучку купить новую. Uh -huh. Но на ebay, блин, как на зло не попадается именно это. Я понял. Именно правое не попадается. Сначала думаю карбоновый, и справа купить, но потом оригинальный вид лучше. Я считаю, чем всякая черконь. Хвостовой вот этой херни. Хвостовая херня это. Это Вольф это был двух, двух здесь да, Я почему хотел хвостовую купить? Потому что за этими наклейками дырки здесь стояли какие-то левые поворотники, дебильные. А здесь он интегрированный получается. Да, это родной. То есть он делает например, вот так. Какой-то да. Поворот еще вот так. Вот так. Угу. А, я думал, интеграция здесь Нет, идет. Я понял. У меня был китайский. Я понял. Но он русский угу. оригинальный лучший, но он и светит, угу. Ну да. Ну и плюс вот эти диоды, это просто 54 тысячи рублей. Угу. Он любит так, что проще. Я видел, на да, диодки стоят. И они очень хорошие каменные. И свет белый. Зеркала оригинальные. Зеркала оригинальные, но вот это вот после падения, ну просто вот видишь. Хоть сунусь, Вот, на да. вот, ну, вижу. Вот, морда у меня есть еще одна, тоже. Да, такой... Короче, вот скажем так, при... по косметике он не очень нарядный. Угу. Но, по части, он меня вообще не против, заведу. Пожалуйста. А, пожалуйста, документы. Пожалуйста. Включи, пожалуйста, этот. ключ? Этот ключ, поверь Диагностику попробуем. положение атмосферное в длине абсолютно в процентах. Третье это разряжение в воздухе датчик воздушных фильтров в процентах 0. Это температура воздуха в близке. А температура воздающей жидкости 6,66. 7 датчиков скорости показатель есть. 8 датчик падения 0,6. 9 напряжение на бензобаке. 12,9 в отличие подножка автона. 21 датчик контроль есть. Но я же вам не просто ударил. Да? Если вы 3, посмотрите, 4-5. Да, все это сработало. 31. Знаю 303, экзап, like самое интересное 109, сколько написано А, экзап, стирус, это понятно, он, а он, вот поэтому, о, работает 200, 170 Вот это одна у работает? Угу. Работает? Да. Не знаю. Да. Ну, а сейчас он добьется его до конца. Трековая, да. И... да, да, 54, что там нет. Ну, нет Что там? 360 еще поработать. Ну, как это, да. Сейчас, вот, вот сейчас ошибок нету, наверное. Сейчас нет? Ну, вот сейчас, когда прокатитесь, mm -hmm. и на нижних оборотах... Да. Написано память код ошибки. 30 и 11. Ну вот одна ошибка висит сейчас. Экзап? Не знаю, пока не видит. Вижу. вижу, что одна ошибка висит. Это рюкзак. Короче, это О, надо в да. гилер объехать, чтобы они сбросили, они ее сбросили, возьми только на границу. Ну, в принципе, все, все остальное понятно, сейчас до чего-то все общу. Может быть, она не загорится теперь, эта ошибка никогда из своей стермы? А, а, нет, вот. она будет гореть, пока вы не заведите. Ошибка 18, это... Заведите, прошу за 12. не ошибка 18, это ошибка серопридов, их зап, 100%. Смотрите, 18. Ошибка заклинивая сервопривода, да. да. Ну что, в принципе, все. То есть я сейчас покажу, кто человек смотрит. Ну давай, высказывай свое мнение. Что говорить, нормально, но здорово. Да? Я думаю, да, дороговато. Ну а что, смотри, получается, что с ним такого произошло-то? Ну, роняли его, конечно, нормально, Ну, это... Ну, мотоцикл падает вообще. Ну, это понятно. Мне кажется, что он так... Нормально, с антифризом что... непонятно что. То, что у него там... Ну вот там прям очень мокро в районе как раз эти груп за прокладках. Как нету ни хрена под, под, под, под прокладки, я смотрел, вылазил, у меня да. ничего не нашел. Может что-то и есть, но просто это опять же покатать надо. Но в принципе такое, блин. Ну это вот единственный момент. Кстати, не вот не по делаю. звуку вообще не начинают. Вот Ямаха вот, шумнее все работает. А он какой-то вообще не шумный Вот. По ошибкам он пробежались. Его... Вроде бы все, все нормально. По экзапу вопрос. Тем более экзап у него есть, я не знаю, зачем он вообще его снял. Чем он мешает. Зачем он чем мешает? У него кормины гремит. На не вибрации нет. дает такие. Ну я передает. по крайней мере в этом не услышал. Вот ты, ты, попробовал выжать сцепление, потом mm. отпустил? А когда он он просит, По рукам, она по рукам. Но это нормально, потому что у них у всех уже нахрен. Ну на это тоже печально. Кстати, помнишь, что у него морда запасная? Да, да. да. Фара оригинальная. Него, она затерта. Там ну, где-то пробег. Угадать можно долго, но там пробег ну, нормальный. Ну короче, -то, то, что. Он ну придет. я думаю, тысяч за двести. 200... 20, если бы он отдал, бы он уже ну, было забрать. Ну, да, Ну, короче, хрен знает. Ну, да. в принципе, за 240, если совсем барахло, что он отдал. Ну, марахло, барахло. Если там что-то стоящее да. есть, а то, может, у него выхлопы самопальные какие-то лежат. Ну, да. Кому они нахрен не нужны. Ну, ладно. все, будем дальше. Смотрите, что будет дальше.